Украинской жизни. Основа украинского человека, вот украинцы, они тем и отличаются, наверное, от других национальностей, что они очень-очень тепло относятся к родным. Ну, не все, но вот это в роду. Почему русский имеет широкую душу? Будет идти домой зарплату, раздаст всем, а дети будут голодать. Украинец так не поступит никогда. Он, когда получит зарплату, можно подойти и сказать: "Дай", он скажет: "А уже нет". Почему? Украинцы, они такие, они все прячут. Дело в том, что украинец, он спрячет, у него спросишь, почему ты прячешь и голодаешь? Он скажет, это одной дочке, это другой дочке, это маме, а это так на черный день. Почему? Это особенность украинского народа. Знаете, из-за того, что они все время были под монгольским игом, под хазарским каганатом, под влиянием чьим-то. Вот они, такой народ, знаете, они все прячут. Они прячут, сохраняют, приумножают, могут вот...